Приветствую всех любителей видеоигр! А уже пятничка, значит, Ghost Wire Token продолжается. Я честно не помню, с какого где я вот остановился, на каком моменте, поэтому начнем отсюда. Надо было пробежаться по городу, сделать то, сделать все. В общем, по мелочи пока все сделал. Немножко духов, оказывается, я уже спас 50 тысяч. А это вообще красота. Но это получается стадион. Так, она вошла. Получается, не могу открыть! Расскажу тебе один секрет. Грабители обычно залезают через верхние этажи. Верхние? Ага, я понял намек. О, вот и душу заодно заберем. Так, тут, опа, птичка какая-то. А, ну это этот, который помогает залезть. Меня напрягает вот эта вот чернота, которая летает. А, все, я понял, это типа сюда нельзя. Все, хорошо понял не дурак как говорится дурак бы не понял тут дают стрелы я их уже вижу они могут пригодиться так ну значит надо найти вход так, ладно, естественно мы заберем вот души еще надо забрать чтобы потом не возвращаться я и так блин на самом деле я столько уже собрал духов Именно в количестве, то там 50, 50, допустим 20, 30, блядь И в равно сирову... А, блядь, нихера Что ты тут хер так залезешь Так Да тихо, ты не ори, пожалуйста, на ухо Я тебя прошу, не ори на ухо Так, вот так залезем Читерство, ничего более Отлично Много, много духов сыплет Конечно, блядь ну, как сказать много а, Сыпет количество, Но не Качеством То есть допустим раньше я помню были моменты Вот я беру вот одну такую вот пачку духу, Я дают 300 Я прям помню этот прекрасный момент Но здесь такое не сует Опа, вот тут я не зря залез Черепаховый гребень Женский гребень Из панциря черепахи Так, ну наша Задача как бы найти вход все просто. Он сказал, что чаще всего это делать через верхние этажи. Значит, вход должен быть где-то. Здесь закрыто, значит, нам не сюда. Кстати, а какое нам здание? Как Цело. Кто -то сейчас здесь нагуляет, блядь? Я-то знаю. Блять, нам сюда. А так, минус один. Я, кстати, в первое время немножко побаивался, а потом понял, какие они бесполезные, блядь. Так, ну я же был наверху, подождите-ка Если я был наверху этого здания То почему эти твари только здесь появились? Блять, охрененный вопрос Так, я понял, нам не сюда как мне точно понять, что мне где-то здесь? Ну ладно, круг мне помогает Понять ситуацию О, еще, блядь Карман полный, нифига себе, дверь закрыта Так Давайте посмотрим где О, здесь. уже здесь можно пройти. Блядь Догадался Вроде душ здесь нет Ну, как бы ничего такого Ну, там это, там И Здесь Мы сейчас будем спускаться, судя по всему, вниз должна быть где-то здесь давай немного спустимся а так вот на что это сработало так значит нас тут точно ждут враги но не может быть чтобы их не было вообще похоже это редакция местной газеты так что это Вырезки из журнала инвестиции. Ого! Тут в статье написано про рынка Она раньше занималась наукой. И это тоже. Ебать, что у вас тут так насыпано там много. плодиночки еда из внешнего мира. Блять! Ух, вот это я сейчас испугался, тарелочек. М заметки журналиста. Это было мое первое расследование с ней. После этого она стала с тобой работать. Ага, по большей части из-за моего дара. Да. У вас с сестрой он тоже есть, скорее всего. Поэтому вас тоже всем этим задело. А, -а, а Именно подобного вида да я понял. Сейчас такой звук был напрягающий, что я даже очень-очень напрягся. Так, ладно, побежали. Так, обязательно проверяемся. А то фиг, значит, он нас ждет дальше. Так, еще один спуск ниже. Ничего, ничего. Главное, чтобы монстр не появился. Просто взял и не появился. А, так вот что я увидел. Сломано, что ли? Может, как-нибудь получится? Вон, провод. Попробуй пойти вдоль него. Так, уведомление о ставни Спросил охранника с третьего этажа Они не знают, почему ставни не открывается, Если она снова Используйтесь панели управления Так, открыть Спасибо Так, пойдем Закрыто Так, опять какие-то ставни Так, там вроде никого И тут тоже ставни Иди не за проводом, там панель управления. Так, о, в журналах обычно все тихо, но когда на втором этаже работает строительство, происходит что-то странное. Уже дошло до того, что отказывает оборудование. Такое ощущение, что кому-то не нравится, что идет ремонт. Да, значит враг будет здесь, сто процентов. Да хоть кто-нибудь. Тихо, тихо. Так, мы ну здесь людей заточили. какая-то панель управления. Да я ее и так уже увидел. Просто не спешу. Блин, вот, сыпет все вот эти вот зелененькие штучки и так далее. Так, это мы заберем. Сколько их еще таких? Много, очень много. Учитывая, что я всего там на пару-тройку процентов все закрыл. Как я понимаю, здесь была охрана, поэтому... Опа. Что это? Табличка Рейва. Табличка с двумя аккуратными начертанными иероглифами, которые читаются как Рейва. <coughs> так, но ну битвы нам тут точно не избежать. Тут уже все и так ясно. Так, это... Да. Какая-то странная стена. О! А он-то что здесь делает? Юкай, что ты тут потерялся? Зато я бесплатно... Он он бесплатно получил. Напоминание, пароль от почты, звездочка, звездочка, звездочка, сайт работы, звездочка, help, звездочка, пароль для приложений, куча звездочек. Ну, это просто занесено в базу данных, так, просто для галочки, судя по всему. Так, что у нас тут? Ничего, что у нас тут еда, еду возьмем. Так, так я могу сюда наступить, Так, а в окошке могу интересно пролезть? Я просто не хочу делать круг. Нет, не дадут мне в окошко залезть. Ничего а, не лезь? Иди сюда. Не ну, я конечно, не то могу... что напрягают, отлично. Да что? жирный ты ты что тут забыл пошел вон пошел он не не подходи не подходи не подходи не подходи не вот подходи подходить, подходи не подходи не подходи не подходи не подходи не подходи не подходи не подходи не цепит не просто так, а в ноги. Да в ноги стреляет. что делал? Есть, есть, Какое классное отражение! Вот это сейчас выглядело классно. Я что-то подустал. Нет времени отдыхать. Так, что у нас тут? Ну это я не пользуюсь таким. Так, ну ладно, хотя бы атмосферка темнеет, уже как бы это самое. Уже хорошо. Открыть Замечательно, кажется, став не поднимается а, здесь я не пройду, потому что здесь стекло. этажом ниже, надо к ней спуститься Ты думаешь, этот туман не сам по себе появляется? Ринку изучала его еще до того, как мы познакомились Если... А, четкий Икея, пропавший офисный сотрудник Отыщите дед запись, чтобы получить понять, значит, это, навыка. Навыка. Так это она. Кстати, вот эта сотрудница, скорее всего, как раз она и есть Пропавшая ну, по крайней как минимум предположение. Так, 36, 4, 12. Еще 4 красных есть. Отлично. Так, что нас тут ждет? А здесь уже и так темноватенько. Здесь уже, возможно, что я не сразу пойму появление так называемого духа. О, блин, кто-то в туалете умер. Вообще не повезло. О, такой у меня еще не полный. Фотосторонний адден. Да тихо, ты так не пугай. Да. О, корм. Корм, да, корм, блин, бесплатный. Не за пятихаточку, вообще святое. Так, что у нас справа? Справа это куда надо, слева это куда не надо. И мы сегодня сюда пойдем. А! Мы вернулись это я туда, круг откуда Да, я понял. Спасибо большое за полезную, очень полезную информацию. Так, там мы были. Тут вроде никого нет, поэтому пойдем. А или мне еще ниже? А мне еще ниже. Хорошо. Так, противников пока не видать. Блин, закрыто. О, в туалете кто-то Тут ничего, тут ничего, тут ничего. А тут дверь закрыта. Ну что, мне естественно уже не нравится. Ух, не пошел бы бы я туда но надо подзарядиться красненьких нет жаль дверь закрыта стоп а как туда попасть и забрать то тело блять ну ладно я надеюсь нам, нам туда откроют путь потом О, сейчас будет страшно отвечаю блин. опять оно. ну я же говорю. это значит что мы на верном пути тут радоваться надо Ага, Радоваться, блядь Люди, восприимчивые к движению эфира Видят то, что скрыто от простых смертных Их посещают видение. И чаще всего это случается О, В таких страшно. местах, как это Там, где скапливается эфир Честно, у меня даже пошли небольшие мурашки по коже Когда та надпись начала от нас убегать Вот эти вот картины, да Ух, Крипово выглядит И причем каждый раз, когда... Я использую это зрение. А? Ты думал, блядь, шо, я не буду готов, что ли? Лайн, Ой, разогнался. Да не что такое? Ну, как бы. Просто морду. Взял все пойдет. Очень хорошо. Ой, тихо-тихо-тихо. Ой, ты задний взял хорошо. Так, водная плеть. Будет потолка, отключаем. Сейчас он нападет. Ну, вот. Просто была ловушка своего рода. Ну, то есть они нас заманили сюда. Вот эти, как их называют-то? Картин. Они нас заманились сюда. Можно чтобы идти. мы пришли. Он нас убил. Он нас не убил. Мы пошли дальше. Ну, все так. Заходим. Ага, ага. Ага. А, блядь, ну понятно, конечно же. ты зачем меня так напугала? Так, хорошо. Я просто не знал, нужно ли мимо них проходить или нет. Ой, лка нет. Вот это выглядит. Бля. Очень крипово выглядело. Так, ладно, хорошо. На меня здесь никто не нападает. Спасибо за это. Так, сейчас будет битва. Опять-таки. О, телефон. У меня все 16 с еще много. Поэтому пойдем дальше. Так, пожалуй, переключусь туда. Вот это место меня просто очень напрягает. Посмотрите, сколько насыпано. Все, у меня все по максималу, Все хорошо. А, это она? Ладно. Это свои. Значит, сражаться ней не придется тушь точно. Она тоже как призрак, судя по всему, выступает Наконец. без тела, без всего. Так что происходит? Главные турии видны только при высоком уровне концентрации эфира. А это устройство постоянно снижает концентрацию и врата остаются невидимыми. Так. Без него у них бы не получилось выпускать туман в наш мир. Ага. Наверное, они увидели, как вы очищаете врата и решили вам помешать. Ну так давай мы разобьем его и дело с концом. Разбейте, конечно. Но тогда сжатый эфир вырвется наружу и взорвется. Тебя даже твой дар не спасет. Mm -hmm. Его нужно осторожно отключить. А сейчас надо будет ее защищать. Погоди. Технические нюансы и потом... Объясни. Ну, больше чем уверен, что ее сейчас надо будет защищать. Так, огненная у меня плеть была в руках, по-моему. Да. Интересно. Они как будто знали, что... Конечно. Да ладно, тех вообще не задело. Да вы угораете. Ой, ой, он тот встал. Но это затолел. Может потом это обсудите. Ой. Сейчас главное защищать Рим. Ага. Да я в курсе. Да я в курсе, так успокоен. и спокойно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да. У меня даже не... а нападают. Уйдешь, больно, больно, больно я сказал. Ай, -яй. ай, иди. Майор. Майор. А ты где? Чего расслабился? а стоит блядь. <свист> кайфуль такой начал поглощать просто эфир а ч ⁇ она кстати вообще отличишься, типа не можешь прям вообще Ладно, летит <свист> <свист> <свист> <свист> и сколько она стала половина Ты куда пошел я тушу. когда эфир трачу вообще на теле вот такая с ручкой пошла вон блядь. о о! Ооо. Оо. Давай-давай-давай-давай. Ее проще так будет, ребят. Так. Больно, больно. боль. Ты что, думал? Так повезет бы с ним Самый большой минус этих монстров. Они идут к цели. Вообще на меня не обращают внимания. Похрену вообще. То есть в целом, если остается один-два монстра, их можно реально просто подпускать вперед. То есть вот они бегут все потихонечку. Вообще плевать на меня. От этого я, скорее всего, также убавлюсь. От большого. Сейчас он к пойдет просто, да? Ух ты, бля. Ух ты, бля. Или он не пойдет? Ты не пойдешь тут для Нет, нет. Так, сейчас О, ох, ох, ох. Ой, ой, бля, не успел Зря я тебя вселился Я в первый раз погиб В первый раз, потому что я просто забил хуй И О, хренью страдал, грубо говоря Да, ладно все заново? Ну ладно, ничего страшного. Пока не сейчас будет попроще. Они как будто знали. Что... Так, иди. Ага, так, ты не так, а так. Просто... так. Может потом это обсудите. К.К. Сейчас главное защищать Римку. Так, как Дает понимаю, пыль. они время от времени появляются. Ну, то есть в целом, да, они время от у нас. То есть, Вот этих в принципе можно не трогать, их можно так вырубать. А, а вот те, которые уже начинают нападать, уже да, надо их убирать. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ой, 2%. В не страшно. Так, кто сейчас пойдут? Дедки, да? Угу. А да, ты не стал бежать? Так, мне главное сейчас а, с большим быстрее это Так, ой, ой, ой, Так, ну сейчас большую полезу. Или не сейчас? А, ну это понятно. Ты доходи, дойди до нее, пожалуйста. Так, я уже иду, иду, иду. Я знал, что у тебя есть талант. Так, 36. Да ладно, взялась. О, сейчас-сейчас. Где большой дядь? Так, маленький, маленький. А вон и большой дядька. Отлично. Играем. Ты тоже здесь, да? Так, а какой там кнопку делал, я забыл. На Е, по-моему. Это было жестко. ай ай ай да добеги, да чё, да что не так? Лови. Лови. Ой, ой, ой, ой, ой, стоит, стоит, стоит, стоит, отлично а я Да, стоит, стоит, стоит, стоит, могу? Не могу жаль. Все хорошо. Вот Супер. Отлично. Супер. Я просто надеялся, что он тоже, на самом деле, нападет на нее. Все готово. Спасибо за помощь. Но не тут-то был Он теперь этого не сделал. В этом должен стать О. Может, теперь ты объяснишь, почему не сказала нам про чужаков? Они знали, что мы рано или поздно придем ломать это Конечно. Устройство. Было бы странно, если бы нас здесь не ждали. Перестань тупить, пожалуйста. Иначе бы я вас не звала. То есть я ступил, когда согласился тебе помочь. Еще раз меня так подставишь? Кей-кей. Нам сейчас не до этого. В целом, Удачи вам. Ага. Спасибо, Ринко. Другой вопрос. Если это его, в принципе, друзья и команда, за то, что меня то почему они не работают как-то слаженно? Я понимаю, вот она дух, они все остальные тоже не в живых, ну, то есть, в принципе, как он, да? Но почему... Детский сад какой-то. Ты не обнаглел? Я тебе в отцы говорю. Вот и веди себя соответствующе, хоть иногда. Блядь, вот это подъем Вот это хорошенький, прям вообще качество. Вы с Ринка поссорились? Или в чем вообще дело? Из-за Ринка провалилась наша операция Сам понимаешь, я был не слишком рад ее видеть М -м -м -м, Красота Так, что у нас тут? Пылесос, еда, пылесос Ничего RCAD, интересного Едем дальше А тут шкафчики, тут шкафчики работают Пусто, пусто, пусто, пусто, пусто. Это, естественно, мы, лом... мы ломаем все. Почему? Потому что у меня красненькой нет. И в поисках интересных предметов. Потому что фиг знает, когда я сюда вернусь. Я так и не помню, почему те души я не смог забрать, если честно. Это, походу, вот эти души, кстати. А, да, именно они самые. И дверь, естественно, здесь не открывается. Ну, конечно, блядь. Ну, а что я еще хотел... А с какой стороны я пришел? Явно не с этой, потому что здесь есть шкафчик и проход. Но нам куда-то туда. Или нет? Нет, нам, нам все-таки было правильно. Я все-таки правильно изначально пошел. Так, что здесь? А здесь ничего интересного. Где тут спуск вниз? Вот он. А мы вниз, по вниз пойдем? А значит еще кого-нибудь встретим обязательно. Видите, что мы вот а, так быстро спустились до первого этажа? Ну что это правда первый этаж. Мы стали на шаг ближе к цели. Спасибо. Да, надеюсь. Мы же чуть не погибли. Ну ты точно, а я мог забить э, фиг на это все в центр. Давай реально первый этаж. Себе. Теперь тории должны быть видны. Надо. А вот и оно. Ух ты, сколько здесь насыпало всего и телефон, и это самое. Так, ну мы сейчас к Тори пойдем. Найти. Мы ее освободим. Так, подождите. Это сейчас этот хрен заговорит, да? Да. Между мирами, а и будем заканчивать на этом сегодня. Магазин? Ой, магазин. Я так давно не был в магазине. Сколько у меня денег вообще накопилось? А, не показывает. Пойдем найдем магазин. Может, еды купим или еще что-то. Ой, около магазина душа заберем. Собачка ходит, лает. Так, что продаем? Мы всякое барахло не покупаем. <музыка> Талисманчики. 236 тысяч. 000. Да ладно. Так, восстановим. Давай-ка. сколько максимум? 5. Покупаем. Чтобы у нас еда всегда была, чтобы можно было захилиться. 7 максимум. Конечно, покупаем. Так, талисман оглушения, давай один купим. Талисман отвлечения, 5 купим. Талисман зарослей Только один можно? Жаль. А, их 5 должно быть. И это тоже один, чтобы все было стрелы у нас по максималочке все по максималочке талисман лечения создают шум привлекают к ним чужаков спасибо теперь все? по навыкам 50 очков я хотел что прокачать я что-то хотел я хотел эфирное плетение прокачать радиус взрыва было бы круто 30 очков на это потратить но но но но но но, -но. нужно во первых вот это прокачать это на 30... Это просто ускорение, да? Ну... Блин, летит очень быстро. Ладно, 30 мы прокачаем. М -м сколько осталось? 15 очков навыков. На это ни на что не хватит. Снаряжение, снаряжение. О, колчан. Колчан качаем. Все. Я Магатама вообще не прокачал. То есть, ничто, что на что нужно, я не прокачал. Но полтора раза и еще на, один... а, на 1... А, на 1.75... Столько улучшений, а толку, что я просто не пользуюсь. Так, надо будет полет прокачать, поэтому вот это обязательно открываем. Опа. 7! Это что? Вы призываете? Да ну. Вот это надо прокачать. Все, копим. Мы готовы. <кх> к сожалению, пару минуток осталось, поэтому на этом мы когда закончим, то есть я когда буду целиться, если я буду нажимать пробел, то все будет прекрасно. Папка не дурак. Так, а я что-то не понял, нифига. Похоже, это они. А ч здесь никого ну нет? Ж, давай их очистим. Так, сейчас мы их очистим. Нет, подожди минутку. Пару буквальных мгновений я подготовлюсь, потому что у меня что-то маловато всего. Красненькую дали Вот, еще одну красненькую дали Вы? Подготовка Тут не просто так это все насыпано Все, можно теперь О, еще поесть а быть, себе. Ну еще что-то Конечно, ничего из виду нельзя упускать Так, ну теперь можно и очищать Кто-нибудь нас встретит здесь? Никого Так просто я надеялся, что будет, ну, какой-то, ну, что-нибудь хотя бы. Теперь-то что? Завеса? О, файтинг сейчас будет? <гас> да, сейчас будет файт. Так, что делать? Это тоже случилось, потому что я тупил. Да хватит уже. Надо уходить, пока нас тут не заперли. Тут наверняка есть камни, которые держат завесу. Найди их. Да куда ты? Куда ты пошла? Да куда ты, блядь? Хер с ним. Надо ее просто сейчас кончить. Аккуратно. Давай! Получится. Да ну! Да ну, блядь! Уйди, уйди! Уйди, Гури! Уйди, уйди! Уйди! Уйди, блядь! Уйди, сказал! Уйди! Умри! Умри! Умри! Умри! умри. Блять, ее не получилось изгнать! Вот это! Так, иди сюда! Камни, блядь, 15 минут у нас есть Так, вижу первое, хорошо Их надо сломать, да, просто? Один разбили, так, хорошо. теперь ищем остальные А че их тут искать-то по крышам бегать? Вижу остальной Так угу. Угу. Второй готов да да да запрыгни! Ну да что тебе? Бесит менял немножко. Их так много насылали здесь. Это реально так упрощает действие игры. Третий готов, Завеса да? Завеса держится. Видимо, есть еще. Так, а я что-то не вижу. Так, пойдем в эту сторону. Почему я их ломаю на стороне? Потому что... Ну, рядом с ним должны быть враги. Камни завесы невидимы. Перейди на призрачное зрение. Да я уже. Ты думаешь, я прикалываюсь тут летаю? Да, не да, да где еще один такая? Лезь, пожалуйста. Так, блять, я застрял, Блядь, еще и упал. Ну, вообще офигенно. Так. Ну понизу я его не вижу, хорошо. Так, вон еще одна баба. Так, а может присоединиться? что она меня не видела. Звук где-то был? А, все, вижу, наконец. Может быть, я и с первого раза его должен был увидеть. Мне просто прошлятый. Про, про, про надеюсь, это был последний. Воу, а что здесь все каким-то стало ржавым, страшным? Я думал, кстати, файт будет поинтереснее немножко. Но нет, походу, это еще не все. Может, наоборот, опускаться? Неправильно неправильный перевод. И как им удается все время быть на шаг впереди нас? Ты думаешь, их наводит Ринку? Есть такое подозрение. Да зачем? Надо выяснить, что с ней случилось. Где-то стоит телефонная будка с меткой особого цвета. Найди ее. Свяжемся с Эдом. Правда, для этого нам понадобится телефонная карта. Ее тоже надо будет поискать. Офигенно, найдите крафт и найдите телефонную карту. Летай тут вот себе ищи свищи. Кто, блядь? Ну твою надо, ч у вас тут так много-то? А вот эти уже противнички-то интересно. Ой, я присяду?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 Деду захвати за Да, блять, да. Блин, Что они вообще кофе она блядь. Ай, ай, ай, ай, ай. О! это а -а -а, должен успеть. успел! Успел? Успел. Я вот пожалуй так. Так Хотя бы не так больно получилось. Да пошла во! Ой, обожрели Пошла во. Пошла во. А, он ну, меня бесит. А я первый. Ну и куда ты. Ну и куда то Лови. Поискал. Ты, Фу. Уиска... ты куда уверенней. Это что, телефонная карта? Ооо, это типа места, в которых я должен искать это дело. Как говорится, основы. Установили в городе специальные телефонные будки, чтобы всегда быть на связи. А, это удобно. Не думал, что придется ими пользоваться. Пес приготовил карточку, которую держал. Как тот пес? Давай покормим вот. его. Угощайся. Тихо. Не ешь быстро. Может быть, он это самое ну, но вы поняли. Чего? По-моему, он нас куда-то ведет. Ооо. Так, блять, пес... еще не всех спасли. Не убегай далеко, пес. Блять, я его профукал. Пес, где ты? Я пса потерял. Я потерял пса, прикиньте. Вот, вот, вот, я здесь, я здесь, все. Пойдешь? А карты точно никак позвонить нельзя. Так, я понял. Вот. Угощайся. Я дурак. Его нельзя терять из виду. Так, сейчас он скажет, стой, я отведу вас к тому, что вы ищете. Вот, все, побежали теперь. Так, на ну, это кошки сидят. Тут собака о ну, там этот призрак блять понятно потом потом потом потом потом потом будем сражаться сначала пес приведет нас к тому что мы ищем спасибо большое пес так песик спасибо большое нашел неужели кто-то ими еще пользуется скажи им за это спасибо я его должен был погладить. Он все-таки помог нам то, что мы ищем. Тут, тут, тут столько призраков, что и врагов в целом. Да-да-да, иди распугай их, пожалуйста. Как я понимаю, по-моему, собаки точно сражаются против них, поэтому... Так, там два... А, тут кубы, я понял. Раз уж мы здесь, давай поможем духам. Конечно. Нет. Так это не та телефонная будка, я понял. 59 уже, уже О, Ой, красная тоже здесь. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Так, вот тебя надо обязательно так вынести. всего два кубика, что ли? О. Уже активируйся к нему. такое ощущение, как будто у них какой-то телефон был как у нее. А не Вот они, минусы данного момента. Это С ними сражаться в такой момент, ну, слишком просто. То есть я даже ничего не использовал. Все просто. Так, все, ладно, находим телефонную будку. И на этом заканчиваем. Так, так. Ну, нужную нам телефонную будку, хорошо. Будем говорить так. Тут есть кто-нибудь? Вроде бы нет. Так, я чуть не туда пошел. Ты? Не так. Тут метка белая. Ага, хорошо. Но остался последний. Думал, не увижу. Ха. Не тут то было. Почему а их так много, кстати, на одной зоне их очень много. Это как-то немножко странно. А, блять они туда бегут бегу. еще выше можно куда-нибудь повыше, хоть и подальше от зоны но хотя бы повыше ну чтобы лишний раз не тратить время на побеги от призраков и так далее там подобное так. и вот в эту сторону Оп. Не, ну, конечно же, я должен был здесь повидать Переста Дашь захватил бля бля бля Ух! Да, Блин, ты вообще божественный Он умер? Он умер Да умри уже, блядь Куп мой. Умирать не хотел, зараза. Вот, это точно наша телефонная будка, потому что ее защищают. Здесь это дерево стоит. Опаньки! Вот это неожиданный поворот дерево, которое стояло. Ну и сейчас самое время получить. Оно вот настоящее. Какой... У этой метки другой цвет. Да, нам сюда. О! Погнали! Наконец я хоть в первый раз вижу с Седом по-человечески, походу Ответить на ваш звонок в связи с непредвиденными обстоятельствами. На текущий момент ситуация следующая. План провалился, из Сибуи смогли выбраться только я и Дейл. Нашей группе пришлось разделиться на стоянке на улице Дзидзо. Сначала я думал, что Кикей погиб. Тем не менее, передача душ не прекратилась, так что, возможно, он все-таки жив. Конец связи. Им всегда приятно поговорить. Он сказал про стоянку на улице Дидзо. Видимо, они ждали нас там. Давай-ка туда сходим. Сейчас мы туда, блядь. При... А сколько времени прошло? Блядь, 40 минут. А где эта стоянка? Подожди, подожди, подожди, подожди. Да, блядь, блядь, а! А -а! Ну, это задание я выполняю, но вне игры. Это вот здесь стоянка, которая нам нужна, да? Как я понимаю. 10 очков наук, он говорит. А давайте-ка, блядь. Это самое. Ты скажи, я скажу. Блядь, меня что-то напугало сейчас не понял что он меня что-то напугало залезь пожалуйста ага, ага. так еще чуть-чуть о, -о, о тихо тихо тихо тихо тихо вот это вообще ни в коем случае нельзя пропускать ладно придется расчищать путь так Блять, промахнул. О, в голову. Блять, промахнул к Не увидела, не увидела. Попал, увидела. Еще раз попал. Отлично. Не хотел я с ним как-то по-другому заражаться в целом. Кто-то что-то потерял. А где еще душит? А, вот. Слышу, кошка пинчет. Очень хорошо, молодец. Так, сейчас мы поднимем, кто-то что-то потерял. после денежки. Так, где это? Так, это кошки. А что, где кого, что, кто потерял -то? Чего я ищу, блядь? Может, есть наверху? Да нет. Так, объясните мне, блядь. А, вот, телефон. В разгорбитую запись сделан на этом, похоже, микрофон был включен, когда это его уронил. Эрика, <coughs> стой! Я ее догоню. План все еще в силе. Уходите из Сибуя без нас. Подожди, а как же Кей-Кей? Скажи ему Эрике нельзя сражаться. И положи это в камеру на станции Сибуя. Хорошо. Скажи, куда она могла пойти. Мы поможем ее отследить. Думаю, ты уже понял, почему все пошло как-то под хвост. Идем на станцию Сибуя. Там есть камера хранения, в которой мы устроили тайник. Ага. Видимо, Ринка что-то туда положила. А я с ними вообще увижу сегодня, там или завтра, блядь. Ну хоть когда-нибудь. О, еще задание появилось. О, еще задание сыпется. Так, а надо нам сюда. А где ближайшие ворота? Вот эти ближайшие ворота. И сейчас процентов там бы появлялась куча ушлепков, которые будут нам мешать что-то получить. Ну. Как же без этого, даже если, даже если бы я эту всю территорию хорошенечко бы обошел, все очистил прям на свете. Нам бы, кстати, вот на те ворота, наверное, приведут. Или я все-таки мне неплохо это сделал. Ой, спасибо. Теперь можно не волноваться. Хотя так, вопрос. Вот я и помог. Это был как дополнительный квест, который не отображался, чтобы вы понимали. Он вообще в целом не отображался. Вообще. Так, а вот и квест. Ой, кстати, я неплохо как-то В целом. Ага, надо еще ниже упасть, я понял. Неплохо, но плохо, короче. Я телепортировался Блять, Блядь, кры крыса ты летающий. Ты что меня так пугаешь-то? За что? А мне как туда идти-то? Я вижу, что 54 метра. С какой стороны мне туда Я Это, кстати, баня. Я вижу след чьей-то души. Так, и что? Значит, она перемещается с помощью линии передачи даже после смерти цепляется за этот мир. Так, и чё? Бля, ты зачем меня повысил? Я понял. Ринка продолжала искать Эрику даже после смерти. Хорошо. Посмотри, что в камере. Записка с камер Эрика, если захочешь вернуться, жди меня в квартире 302 в корпус С в жилом комплексе Криоги. Я приду, чтобы не случилось. Ну давайте возьмем. Узнаю, Ринка. Оставила нам ключ Куда идти? И а. записку на случай, если не найдет Ринку. Думаешь, Ринка реально пошла в эту квартиру? Ну, она написала, что пойдет Вряд ли смерть ей помешала Далеко? Столько заданий Так, а где квест основной? Ооо, а че так далеко-то? Опа, это что такое? поищить. А, это Юкай Не, ну на этом будем заканчивать Все, да, как бы Я хотел на самом деле повитаться с ней Сколько прошло, блядь? 45 минут Не, просто я даже за 5 минут, наверное, вряд ли просто по факту успею туда добежать Даже если я буду прям в спидрайне. Даже если я в целом захочу Как-нибудь это делать в Блять, я полет включил Какую-то кину Расскажешь, кто это Эрика? Наша подруга, она была одной из одаренных. Хотела сражаться вместе с нами. На дерево показывает. А была против. А У Эрики да. были свои причины сражаться. Помнишь, Хотя... психа в маске, который все это устроил? В общем, это ее отец. Оу! Это ее отец, блядь. Ни хрена себе поворотить. Я чуть было бы прям практически это самое. Ой, там еще ребятки, друзья, ну нам пока. Вот надо... комплексы, которым мы пила. Да, это. Надо нам... найти корпус С. Ладно, попробую. Блять, слышу телефон, не вижу, где он. Где-то справа. Походу вот этот, где вижу его все. Да, на этом серии заканчивается. Долго? Давайте быстрее, а то он не закончат ритуал без вас. Туман начинается у святилища к юго-западу отсюда. Спасибо. Извини, что задержались. Кстати, ты нашла Эрику? Эрику? Нет. Мне сейчас немного не до нее. Идите уже. Она нам подсказала, что ли? Видишь, где? как она отмахнулась. Совсем на нее не похоже. Эрика? О! Похоже, она пытается нам что-то сказать А, вот да Кому из них ты веришь? Свой выбор я уже сделал Что? То есть это его выбор Пойти сюда Или его выбор Я что-то не понимаю Так, ладно, призраки здесь Монстры здесь есть и их немало. Потому что чем ближе... Ну, ты запрыгнуть не хочешь сюда, пожалуйста? Дверь-то закрыта, я больше чем уверен. Ебать, какое угнетение. Вы слышите этот звук? Мне так нагнетает, вообще капец. Так, нам еще выше на этаж. Опа, тут закрыто. А, так это дерево ссаное, блядь. Я что-то испугался. Испугался какого-то дерева. Мы на месте. Что-то здесь не так. Конечно, блядь. А душ нету? Давайте зайдем. Надо. ищи тут все найди зацепки блять нихуя тут кошек интересно что это а мышь так журнал сучку тоненький журнал с роскошной который явно стоит дороже журнала. странный комплект а вам зайти они а, нельзя нельзя вдруг я там О, так темно бля. так а вот и душа все на ну, вот этот вот теперь можно заканчивать Прям хорошо это Ринка? Постой, рядом с ней кто-то еще. Мы видели ее в больнице. Она подчиняется тому человеку. Он ее поглотил, я понял. Хорошо. Точнее, он в нее вселился, значит. Или, или как? Я знал, что это не Ринка нам помогает. Видимо, они схватили ее, когда она пыталась найти Эрику. Ага. Ничего себе, какие запасы! А, это для кошек еда. Ну, тут, конечно, столько кошек. О, поспорил он нам что-нибудь расскажет? Нет? Ну, взгляд у него, как будто он точно нам что-то должен рассказать. Наверное, у них была кошка, или даже не одна. Еб... Я увидел шесть кошек, и у меня такой... Так, наверное, не шесть, блядь. Вот ну, точнее, она, наверное, не одна здесь кошка, блядь. Кажется, притворяться больше смысла нет. Да, пожалуй. Ну и кто-то. Отлично. Значит, можно перейти к другим методам. А вы посидите пока здесь. Чего? <coughs> Что такое? А был вариант как-нибудь это самое? Как-нибудь... Поступить по Она здесь. Найди ее. Так, все, ладно. Это ты, блядь. Все, да, на этом заканчиваем. Потом мы будем как-нибудь следовать за Ринком, потому что я даже не знаю, где ее искать, куда идти. Смысл вот я вот так вот бегаю, как идиот. Может... Ой, мне вниз точно нельзя. Может мне за. А, за окошкой ничего нет. А, ну мне, блядь, только вперед бежать. Ниска не. Окей, я ее держу. Действуй, пока есть время. Конечно, Что а, это ты тут устроил? Я пытаюсь О, какая ты молодец, исправить, блядь, это хорошо. Ой, как далеко-то бежать, это как-то быстро, слишком по-моему смотреть. Смотри. Понятно, пойдем со стороны. Не думаю, что я тебя простил. Честно говоря, я на это и не надеялся. Самое главное, чтобы это не мешало нам сражаться вместе. Пожалуй, я бы сказал, что это зависит от тебя. Да чтоб тебя! Как это классно выглядит, боже! Стены все это нас видят. Ой, какая киса большая. Ебать. Блин, может ты превьюшку пойдешь? А, нельзя. Ой, о, как близко. Он, в цвете и в ЧБшечке. Блять, неплохо. О, так-то она выглядит что? кстати. Хрена. А, это прям ловушка. Отвечает о ловушка. ну своего рода. Ой, по зонтикам побежим. Блядь. А, что это за телек? А, телек нельзя взять. Жаль. Это какая-то подстава, потому что по-другому я это ну, не вижу никак. Мы в каком-то подстороннем мире бегаем. А, ладно, понятно. Ринко, мне нужно еще немного времени. А я-то верил, что ты Ринко. Так, вверх. Ух ты, бля. Ты пентаграмма. Так, так. Нет. Вот как это делается. Не хочу пентаграмму делать сам. Ладно, допустим, мы ее изгоним. Но Ринка-то должна остаться в целом. Ну, мы же изгоняем только зло. А Ринка должна была остаться. Нет, разве? Мы вернулись. Я не вижу Ринка. Найди ее. Ну, что-то я как-то не очень понимаю происходящее в целом, если честно. Так, насчет противников. Есть кто? Нет, кошек нет. То есть собака. А, вот ее. Parece, физическое мы уже были в таком тело. тело. Ну, не физическое а астральное. Вот, из нее это говно вышло и съебалось, да? Я же говорю. Значит, Ринка не смогла ее удержать. А она-то где? Она вс, она в телефонной будке. Да, время сильно немножко задержалось, но.. В целом, хотя бы по делу. Рада, что вы живы. Я О. С нами все хорошо, не волнуйся. А ты как? Ничего, нормально. Ничем. чем. Ты уверена? Ага, я же снова здесь. К тому же, пока они держали меня в плену, я кое-что выяснила. Теперь мне понятно, откуда берется весь этот туман. Готовы слушать? Что? Не очень, если Ой, честно. Погоди, я найду, где уже час прошел. Не надо. Чем мне нравится это состояние, физических преград для меня больше не существует. Я просто передам вам информацию. Оооо! Прям в голову сейчас, да? В ухо, блядь. Просто впиталось в руку и в мозг. Ну и надеюсь, что это поможет. А сказать спасибо. Ты угораешь? А где там спасибо? Я очень рад, что ты поделилась информацией, все такое. И хотя бы еще продолжить, хоть чуть-чуть диалог продолжить. Нет, блядь, давайте Предлагаю просто... сейчас заняться новыми Тори. Так, благодаря Рим, вам теперь видны новые врата Тори. Очистив их, вы избавите окружающую местность от ума и откроете новые участки карты. И все. То есть, в целом это... Да я поняла, можно просто карту... Отлично, хорошо. Четки. Ух, и награды пишут. То есть, в принципе, она открыла нам... Сколько? А, отдалить карту я не могу. В принципе, как я понимаю, вот эти вот Тори, которые мы откроем, они откроют нашу всю, хотя, не... хотя да, скорее всего, всю игровую зону, которая доступна, по крайней мере, в этой части и для совершения концовочки и так далее. Но, но, смотрите в чем прикол Духов собран здесь 0% блядь, Я в шоке, а это я сейчас где нахожусь? А где я фиг знает Ладно, давайте начнем еще вот, допустим, с этой зоны Блять 2000 это всего 20% Награда четкий лучника, мы их забрали Где-то я тут прям много освободил А, вот, почти 100% закрыл Единственное, не нашел здесь тануки Я, кстати, сюда бы хотел Телепортироваться Просто чтобы потом, может быть, еще поискать духов. Ну, если получится. На этом будем заканчивать. Так что, спасибо за просмотр, ставьте палец. Блять, не кричите. Ой, пта, нахуй я сюда телепортировался, блядь. О, подожди, я, кажется, нашел эту крысу. Нет? Мне показалось, что это. А, это провод, блядь, на хвост было похоже. О! Я и призраков нашел, которых не мог поймать. Смотрите, да эта серия прям самое благо, прям самое состоятельное, я бы назвал. Ну, реально, ну, по факту. Вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Да это прям вообще красота, если это реально с этой зоны призраки. А это, скорее всего, с этой зоны. Да, 6600, но ну, на самом деле надо еще не 100 духов, которые я нашел, а еще 400 в целом. Ну, то есть в целом, в целом еще 300. Единственное, да, надо вот еще пару уровней теперь качнуть. Именно... Не успела. да и хрен. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте видео для обзоров. Спасибо, ребятушки, всем. Пока-пока.